Надюшка, пришли на пляж Пляж тут прям песочковый Че, теплее, чем воздух? Да? Ай, Надюха хочет искупаться вот. Не знаю, да что, не надо То не дай бог мне с соплями. Ну, сейчас я потрогаю водичку Тут вот есть место для пляжного волейбола Есть беседочки, там ресторанчик вот можно туда пройти, тут прям с камушками. А вон маяк, между прочим. Кто еще не видит, ну-ка. О, маячок видно. Отлично. Ой, какая красота.